Ребята, всем привет! Сегодня мы закончили очередную скважину в Чеховском районе Московской области. И сейчас я хотел бы попросить заказчика поделиться впечатлениями о нашей работе. Добрый день! Для меня является очевидным факт, что скважина на известняк это лучший источник автономного водоснабжения для загородного дома. Мой участок находится в достаточно старом садовом товариществе и с летним водопроводом у нас нет никаких проблем. В этом году мы решили утеплить дом, чтобы пользоваться дачей круглый год. Соответственно, у нас появилась потребность в полноценном водоснабжении и в зимний период тоже, потому что в наше время такие блага цивилизации, как вода и канализация, это уже необходимость Я когда-то сам занимался бурением скважин И, соответственно, понимаю, что это грязный и серьезный трудоемкий процесс Артезианские скважины в основном бурятся тяжелыми грузовиками И установки устанавливаются на Камазы, Зилы, Уралы Это достаточно тяжелая техника я уже столкнулся с проблемой заезда тяжелой техники на свой участок во время строительства дома. После заезда КамАЗа на моем газоне оставались такие канавы, несмотря на то, что период был достаточно сухой, что мне потом пришлось заказывать две машины земли и бригаду узбеков, чтобы участок выровнять и закатать газон заново. Соответственно, переживать это второй раз мне очень не хотелось, и я начал искать малогабаритные установки для бурения. Есть понимание, что малогабаритные установки сильно уступают по мощности, а скважина на известняк – это достаточно сложный процесс. Но разводить у себя на участке грязевое болото и ну, в случае там, неудачи да, в течение месяца терпеть у себя буровых мастеров мне совершенно не хотелось. Очень много времени потратил на то, чтобы найти нормального специалиста на малогабаритной буровой установке нормальной мощности, которая бы бурить так, чтобы это не уступало возможности буровой установки на тяжелых грузовиках. Задача казалась нереальной, но на ютубе я наткнулся на Павла и понял, что это тот человек, который должен бурить мне. Следующая проблема заключалась в том, что Павел работает по Тульской области, там ему работы хватает, несмотря на то, что там сложные разрезы, он с ней достаточно легко справляется, и в Московскую ему ехать совершенно неохота. Плюс долгий перегон, вот, и рыночная цена на бурение в Московской области ниже, и ему это в принципе неинтересно. Но найти специалиста подобного уровня в Московской области мне не удалось, но я настоял на своем, согласился подождать, согласился бурить по тульской цене, потому что мне нужен был быстрый и качественный результат, что я в итоге и получил. Скважина пробурена действительно за полтора дня, это скважина 40 метров в Чеховском районе. Были небольшие сложности в геологическом разрезе, но все решалось быстро и оперативно. Несмотря на то, что заезд техники происходил э, в дождь, и выезд, кстати, тоже, э, ущерб э, участку получился минимальным. Это вообще несравнимо с тем, что происходило, когда на участок заезжали грузовики, банально, чтобы выгрузить материалы при строительстве дома. Как я уже говорил, э, по работе я был связан с бурением, поэтому неплохо в этом разбираюсь. Я внимательно следила за тем, что происходило на моем участке, и к работе Павла у меня не возникло никаких вопросов. Мне понравилось, что это действительно качественные обсадные трубы, хотя в бурении это первое, на чем можно сэкономить. Плюс нет экономии на инструментах, что характеризует мастера как ответственного человека и специалиста. Рекомендую вам тоже ответственно подходить к выбору специалиста, чтобы в дальнейшем не иметь никаких проблем. Благодарю. Пожалуйста. Приятного <с пользования. <с Ребята, подписывайтесь на канал и узнайте все о бурении. Всем пока.